В прошлом выпуске я говорила, что за столь короткий хронометраж невозможно в полной мере описать все происходящее на сцене в момент фестиваля День первокурсника 2021 года. Так вот, сегодня углубимся в детали. Без интервьюшек и, собственно, меня. Хоть немного отдохнете от моей вечно пристающей к кому-то мордашки. Что ж, предпоследний, а точнее предкрайний день фестиваля в Казанском федеральном. И сделать этот день не имеющим себе равных выдалось институту фестиваля физики, а также института вычислительной математики и информационных технологий. Тимофей, помашите ручкой, пожалуйста. Спасибо. Можем приступать к просмотрам. Я, конечно, понимаю, что физики люди серьезные и прагматичные, но все же зачем с негатива-то начинать? Слушай, в любой момент может произойти что-нибудь нехорошее. Мне на голову может упасть что угодно. «Тебе на голову камень, он меня убьет!» На самом деле ребята сделали интересный ход. На фоне остальных институтов, у большинства которых в приоритете были жизнерадостные и легкие номера, физики решили затронуть серьезную тему. Ребята рассказали нам о проблеме, с которой сталкивается, наверное, каждый из нас. Это история о человеке, строившего вокруг себя воображаемую стену. Но зачем? Да потому что мир не так уж и прост. К сожалению, любой взять и кинуть в себя тот самый камень. Ты серьезно хочешь выгнать меня из-за меча? Все, что нужно было сделать, выкинуть его. Уходи. Мне все равно, что там с тобой случится. Да пожалуйста. Вот если на землю пойдет очень-очень большой камень, эти стены тебя все равно не спасут. Первокурсники Института физики мастерски окунули весь зал в атмосферу рефлексии. В голове начали появляться вопросы, к которым самостоятельно ты вряд ли пришел бы. Состояние укрепляли также подобные танцевальные и вокальные номера, от которых не то что мурашки по коже пробежали, а на мгновение остановилось дыхание. Всегда хотел быть первым, идя в шапке присну. И полная луна подскажет, от чего сердце так горит И лишь когда мы вместе Весь этот мир для нас двоих Весь этот мир для нас двоих Весь этот мир для нас двоих О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Весь этот мир для нас двоих Время идет, детские мечты начинают казаться глупой выдумкой, и ты все больше чувствуешь себя рядовым, маленьким человеком. Но знаете, что главное? А главное то, чтобы в сложный жизненный момент рядом с тобой оказался человек, который поможет тебе сломать эти стены и стать самим собой. До да ужаса простая, но такая важная мораль. После как обычно затянувшегося 20 минутного антракта приступаем к ВНИТу. Ребята подсказали мне классную идею для организации работы в любой компании. Тупо берешь и ставишь счетчик ошибок сотрудников за год. После 999-й, лишение премии, например. А что будет я после тысячной ошибки? о кто-то плохо слушал мою гениальную запись. Тогда все отделы перестанут работать. Так как генератор отключится и все? Хотя нет, плохая мотивация. В отпуск то все хотят. Увлекательная история тут разворачивается. В отделе, где никто и никогда не ошибался. Да, вы поняли. Короче говоря, весь мир под угрозой исчезновения. Что делать, никто не знает. Именно поэтому я предлагаю послушать классный кавер на песню Артема из Новосибирска. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Это насколько же велико было мое удивление и восхищение когда на сцене я увидела грациозную девушку в пачке и пуантах на танец все смотрели с открытым ртом кони, единственные заслуживающие внимания. Не верите? Сейчас покажу. Это мой стиль, это мой стиль, мой стиль. Авто, hey, hey. Your... В общем, респект ребятам, что все-таки спасли мир. Давайте заключительную песенку в студию. Зачиняй, ты же сам сценарий. В своей жизни будь тебе Спроста, да? звонок, посоль, иди до конца. <свес> а вот и все. Шестой день позади. Осталась заключительная страница дневника, которую ни в коем случае нельзя пропускать. Поэтому оставайтесь с нами, ведь мы вас очень сильно любим и всегда ждем. Ах да, с вами была Надежда Мещерякова, Можно мой титр хотя бы, пожалуйста? Спасибо. И до скорых встреч.